принимается гораздо легче, потому что вместе с информацией идет вот энергия, энергия восприятия. И таким образом, я считаю, что когда мы послушаем сегодня Станислава Ивановича Лосева, мы еще больше проникнемся этой идеей, поймем ее глубину, и я уверен, что многие начнут этим больше пользоваться. Итак, Станислав Иванович, можно вас пригласить, увидеть вас да. и услышать? Я, по-моему, уже на экране. А вот теперь мы видим, что вы на экране. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Станислав Иванович, у нас целый час. Mm -hmm. Я считаю, что это, конечно, вроде как и очень мало, да, но э, час работы это тоже, ну, и, и в то же время много, когда поток информации, я считаю, знаю, как вы ее подаете. У меня будет несколько к вам вопросов. Хотелось бы сначала, несмотря на то, что мы смотрим вебинары и знакомы многие с вами, да, этот ролик просмотрят не одна сотня, не одна тысяча хотелось бы чтобы вы на старте вы немножко вот э, рассказали о себе э, не о том как вы достигали званий а о том как вы создали этот метод метод без логичного без как метод без логичного метод устранения негативных программ да, без логичный метод вот вы, да, я вы же не просто его так придумали да, вот конечно. Я знаю немножко, расскажите, каким образом вы откуда шли, откуда шли, ну, как вы собирали этот опыт? Как получился это? Спасибо вам. всем расскажу. Тем более, вот, мне не приходится об этом рассказывать, потому что все время нужно было с инструментами работать и так далее. Я, во-первых, хочу сказать, что я нахожусь в очень такой большой глубинке в деревне, в селе. Здесь мама жены живет, мы за ней ухаживаем, она за 95 ей лет, ну, ухаживает, дочка, а я только как сегодня есть возможность присоединился, потому что тут у меня и пчелы, тут и рыбалка хорошая, тут все, вообще коронавирус, а не слышишь. Ну, а если немножечко рассказать, то я вам расскажу так, что я сам по образованию был... Первое образование педагог, я закончил Институт иностранных языков и факультет французского языка. И после того, как окончил институт, получил распределение в Крыминское медицинское училище. Я был преподавателем латыни и французского языка. Вот так, такая моя первая миссия. Но вуз, в котором я обучался, был в городе Горловке. И там в Горловке такая есть газета «Кочегарка». Возле, очень богатая традиция, там очень много литераторов, у меня была склонность писать. И а, я потихонечку нет. вместе с институтской вот такой работой очень увлекался литературным творчеством. И уже будучи студентом, издал первую книгу, и у меня хотелось много книг издать и так далее. А когда в 80-м году началась Олимпиада 80 ну так как я фантазер, наверное, мне захотелось пройти от Владивостока до Бреста через всю страну, прочитать лекции об олимпийском движении. И еще у меня было такое хобби, я собирал народные рецепты. То есть мне это вот нравилось, это меня туда тянуло. И вот с этого всего началось. Я бы никогда не, не попал в эту струю, в эту должность, если бы я этого не предпринял. Конечно, когда я готовился, идти пешком, я абсолютно несерьезно к этому отнесся, потому что я не подготовился физически. Поэтому, когда первый день я прошел 42 километра, и на следующий день на каждой ноге было по 20-30 по водянок, и я еле-еле выполз на улицу, а надо было идти, то я, наверное, километра полтора прошел за 3-4 часа. Потом, когда сел возле ручья обмывать ноги, я был в шоке. Когда одна водянка, это плохо. Когда все в водянках, это каши в такие лохмоте. Но уже через месяц я очень спокойно шагал. И причем это вот кажется, что ну, ты идешь, там, захотел, что хочешь, сделал. Можно где-то увильнуть, где-то схитить. Ничего такого возможно. Дело в том, что я шел с Владивостока, уже Владивостокская газета напечатала, что вот такой есть придурок пошел в прыжку а с Хабаровска до Владивостока ходят рейсовые автобусы, их 5 или 6 за день. И они все едут, они же меня все видят, и каждый день, понимаете? И невозможно. И они уже раз сигналят, уже все знают, и через время это совершенно другая жизнь. Ну и вот я шел, не только шел пешком, но я читал лекции и благодаря собирал народные рецепты. Но я уже не буду рассказывать вот эту всю вещь, фактически благодаря этому переходу, во-первых, я стал профессиональным писателем, я потом написал несколько книг, потому что сразу такая информация, да, а во-вторых, я собрал очень много народных рецептов, и они долгое время лежали у меня под спудно, и я как бы не решался, ну, я же этого не изобретал, это же народ изобрел, да, а рецепты были очень уникальны, причем некоторые рецепты вот я записывал, а потом оказывалось, что человек, который... Это мне, Я пытался еще выяснить, а ему уже нету у человека, он умер, у бабушки пожилой записал. И больше я нигде не встречаю этого рецепта. Понимаете, такие уникальные вещи какие-то. И тут есть такая компания Верес, смакуем по-домашнему, их награждает какой-то премией. И очень опытный менеджер, такая тонкая реклама, знаете, вот изощренная. Я не знаю даже, за что нам дарят такую премию. Мы использовали продукты, которые вырастили фермы, фермеры. Мы используем народные рецепты. Ну да, мы это хорошо все сделали, закатали, продали. И, так, и я думаю, елки-палки, посмотрите, фермеры вырастили, народ придумал. Они только сделали и продают же. А чего же я? Такие изумительные рецепты не могу использовать. И вот первая линия у меня была 10 продуктов, где остался, был в том числе... Ну, сейчас э, примавара, как, кажется, называется, но у нас назывался «Сладкие шлезки. И э, долгое время это э, держалось на рынке, потом потихонечку... А если наушники на Вы мне подглаживаете? Предлагали... Наушники один, да? Станислав Иванович, извините, это не вам, это кто-то там вмешался. А -а, хорошо, хорошо, хорошо, я извините. понял. Вот, ну и э, okay. из, этой первой линии, из этой первой линии продуктов я потом все смог выбросить, ну как бы ну, попробовал, ну вроде бы все. Но вот, эти, вот этот продукт никак не уходил. Он настолько приносил людям пользу, а я его записал с уст, я его просто доработал технически в том плане, что я его превратил из какого-то рецепта, какой-то готовый компонент, который просто бери и ешь, ничего делать не надо. Там нужно было составлять один компонент с другим и так далее. Ну вот это дало мне силы, я начал. Еще одна такая особенность, да. когда я уже дошел до нынешнего вот, там был, я сейчас не знаю, в советское время был журнал такой «Уральский следопыт», если вы такой помните. Это фантастика, это приключение. И редакция меня пригласила, и особенно их заинтересовали вот эти народные рецепты. Они меня начали расспрашивать, и я в лед начал выдавать эти рецепты. Это получилось настолько интересное, они значит, записывали все, потом была публикация. А в конце одна женщина, которая сидела из редакции, которая сидела в зале вот на этой встрече, спросила, а как вы относитесь к методу Бутейко? Я говорю, что это такое? Я говорю, не знаю. Ну, она все это замялась, никуда дальше не пошло, но я это запомнил, потому что мне интересно было, что это за метод Я когда уже закончилась официальная цель, часть, подошел к этой женщине, говорю, вы не расскажете? Я говорю, у меня муж врач, он занимается этим методом. Если хотите, я вас приглашаю, мы вам расскажем. И я так попал в эту семью, мне рассказали об этом, об этом методе. Он профессионально знал этот метод, я начал в нем увлекся заниматься. И покуда я дальше шел, я все уже шел и осваивал этот метод бутылки с палочкой, да? То есть я собирал рецепты. Я собирал материалы для книг и публиковался во всех газетах от местных до газеты «Правды». И если я вначале был в растерянности, как я смогу прожить этот год, то потом я начал чатать, допустим, очерк в такой газете цыковской, как «Социоиндустрия». Я там написал, нужны ли вам у потому что часть пути я прошел по БАМу, по строящемуся. А если я зарабатывал там 130, гривен в медучилище, 130 рублей в медучилище, то мне социндустическая сразу заплатила 980 гонорар. Я, я понял, что можно зарабатывать по-другому. Более того, уже по, по, покуда дошел до Европы, я уже зарабатывал очень круто. То есть я в жизни так бы не заработал бы дома. И моя фантазия превратилась в очень серьезную программу, потому что мне предложили сразу книги издать, я рецепты начал применять и самое главное что я выудил очень интересный этот метод случайно метод бутейка но ну, и так как я с этим врачом все время поддерживал связь и вышел на цифру 60 и почувствовал что это за метод и как он хорошо работает я потом воспользовался его информацией о том что константин павлович набирает новых учеников и приехал в москву обучался в бутейка получил разрешение работать и из преподавателя я превратился в значит, человека, который преподавал уже дыхание жизни. Я занимался этим 20 лет. Очень много у людей успеха, очень много рад. Я вам просто один случай расскажу. Я преподавал буквально вот в каком-нибудь селе, в какой-нибудь Дом культуры. Организовывали очень большое, большие группы. И люди приходили, в время времени я приезжал, и мы начинали заниматься. И вот я помню такую историю. Последний день занятия в одном селе, дедушка был там старый, с палкой стоит. И что-то очень громко, этот палкой потрясает, громко людям объясняет. Ну, ну, сейчас мне влетит за что-то. Да? А вот, Станислав Иванович, Станислав Иванович смотрите. Раз – и забрасывает палки в кусты, палку в кусты, говорит, еще и женюсь. Ну, вот метод помогал. Но метод был очень-очень длинный. Нужно было две недели разговаривать. Представьте себе, из дня в день, из дня в день, одно и то же. И я, так как я человек ленивый, начал это сокращать. Я над, над этим начал работать. Потом еще одна такая особенность. Дыхание жизни – прекрасный инструмент. Я его сократил до 15 минут. Можно за 15 минут освоить. Но даже сократив до одного занятия, я вижу следующую динамику. Из десяти человек, которые меня выслушают, только один выходит на метод и благодарит, и чувствует, о чем я говорю, а все остальные прикоснулись и уходят. Да, что касается заработка денег, это хорошо, я зарабатываю, они-то мне заплатили, но меня не удовлетворяло, потому что это очень важное было, потому что это тот механизм, который восстанавливает саморегуляцию. И я Начал разрабатывать, думать, как это можно сделать. Я пришел к выводу. Я не здорово увлекся, я сейчас вернусь к нашей теме, потому что я хочу показать, как я занялся психологией. Да. Все хорошо. Я решил сделать следующее: я решил разработать игровую форму дыхания жизни для детей, чтобы детки в детских садиках это отрабатывали. Но так как я понимал, что я не специалист, я вынужден. Будучи уже взрослым человеком, поступать в Харьковский университет имени Каразина на факультет практической психологии, где вот эти идеи только с дыханием, больше я ничего не знал, мы начали это воплощать в жизнь. Причем очень хорошо руководство отнеслось, сразу в университете запатентовали на меня эту новую дыхательную гимнастику дыхания дыхание жизни, профессор Анчаренко. И мы начали исследования по всему Харькову на дошкольных учреждениях, а потом, когда эти исследования были представлены на международной конференции, конференция рекомендовала их в программу «Дети Украины». Но, правда, у нас эти рекомендации никуда дальше не пошли, и только те люди, которые меня хорошо знали, работали со своими детками, получали хорошие результаты. Но во время этой работы мы заметили еще такую одну вещь, которая меня очень-очень удивила, что 80% группы детей выходят легко на метод, а 20% бьются-бьются, ничего не получается. И когда я начал с этим серьезно исследовать, это как раз я был студентом Харьковского университета, и мне помогали очень известные, очень доброжелательная атмосфера в Харькове, на этой кафедре была, Сама профессор была настолько влюблена в свою работу. вот Где только в мире что-то новенькое появится, она уже покупает, свою зарплату потратит, и все. Но у нее было все. Вот такие, вот знаете, вот влюбленные в свое дело люди. И с такими людьми очень хочется работать, и хочется... Ну и вот. И когда мы все это долго исследовали, я понял, что проблема одна. Этот ребенок обязательно получал стресс. Причем этот стресс он мог получить внутриутробно. Например, мама поссорилась с отцом и решила сделать аборт. Все, ребенок получил стресс. Его не видно, он родился. все. А вот когда занимаешься дыханием, это, дыхание не пропускает. Покуда стресс не уберешь, и у меня возникла очень важная информация. Я только дыханием же занимался. Да? Очень важная проблема. Это... Не, я занимался дыханием и своим продуктами, потому что у меня... К тому времени уже появилась новая линейка вот, продуктов, и они очень хорошо в Харьковском университете исследовались. Вот. Но ну, это как бы, я, я уже не знаю, за что хвататься. И когда мы начали исследовать, и я понял, что вот вопрос, причем у меня моя родная мама занималась дыханием два года, и стоит на месте, не может продвинуться. Я понял, что и у нее нет результата, хотя она все делает правильно, я все контролирую. Есть какой-то стресс. Ну и я помню, как мы с мамой долго бились, наконец нашли этот стресс. Молодой девочка попала на фронт, она была радистская. И через некоторое время вот радиостанция, которая это на колесах такая будка, ее начала бомбить, эту территорию начала. Она выскочила с радиостанции не успела добежать до, до окопа. Упала, бомба взорвалась, и прямо перед глазами стояла лошадь, и лошади оторвало назад. И лошадь горячая, на передние ноги вскакивают, а задних нет и падает. И вот, э, вот этот стресс, который она испытала, тоже не пропускает ее. И когда я начал заниматься, я понял, что с ней работали врачи, психологи, она там рассказывала и так далее. И если это не убрано, значит, идти обычным путем нет смысла, нужно что-то изобретать новое. Я погрузился в поиски и, а, значит, в среди научной литературы нашел очень интересную такую фразу и такой опыт если э, человек попадает в негативную монотонность он может погибнуть допустим если вы работаете на конвейере и думаете только о конвейере вы можете погибнуть за пять минут а конвейер и думаю как так вот я работаю на конвейере думаю о конвейере погибаю ну что за ерунда но когда начал экспериментировать я был поражен как это работает даже тогда когда я даю делать даю возможность людям думать о чем угодно, но в течение часа зацикливая ее на одной и той же фразе. Вот я маму заставила повторять одну и ту же фразу. Лошадь пыталась подняться на передние ноги. Как она рыдала, как она вся дрожала, но через час этот стресс снялся, и уже на следующий день она вышла на метод, ее цифры были такие, там есть такое понятие контрольная пауза, она сразу показала, что она на методе. То есть, ее не пропускал стресс. И мы начали с этим активно работать в университете. У самой профессора нашего, кафедра, дочки, был сильнейший стресс, и я ее подхватил. Тоже получили результат, и мы видим, что это работает прекрасно. И еще тогда, будучи студентом, ко мне обратилась женщина, в которой рак матки, и предлагали через три дня удалить эту матку. 35 лет, молодая девчонка, удаляет матку, живи как хочешь. Ну, Станислав Ильич, можно как-то запираться А ко мне приходили, потому что я дыханием хорошо работал, помогал. Я говорю, себе, я знал, как, как держаться еще в скальпе, я же не врач. А, давай мы лучше с тобой поймем, откуда эта проблема. И очень быстро разобрались, что проблема возникла в 19 лет, когда ее изнасиловали. И появилась такая мощная фраза, которую она даже не заметила сразу. И когда я заставил ее все время, в течение часа, повторять эту фразу, вот можете представить, обычно срезается за час, здесь мы с первой минуты по 60 проработали, она все время плакала. Я говорю, ладно, придешь завтра, отдыхай. На следующий день с первой минуты по 60 плакала. Я говорю, придешь завтра. На следующий день приходит и плачет на третий день, так как первый день, я думаю, когда же это закончится, я еще метод мало знал, плохо знал. Но на 40 минуты она заулыбалась. Станислав Иванович, я поняла, мне никакой операции не надо. говорю, подожди, подожди, подожди, ты сейчас умрешь, а я буду всю жизнь мучиться. Давай, иди к лечащему врачу и спроси, сколько можно не делать операцию без вреда для здоровья. Прибегает радостная, можно делать не делать и три месяца, но чем раньше, тем лучше. Я говорю, ну давай 2 месяца не делать. А через два месяца, 15 лет назад, она прошла 4 медкомиссии, последнюю в Киеве, и ни один специалист не обнаружил ракомат. То есть, как только мы точно попали. И тогда я понял, что это за интересный инструмент. Вы понимаете, вот это вот, мало того, что приборы показывают прекрасный результат снятия стресса, но вот какой результат это на физике вызывает. Как говорит современная наука, ты идешь, выскочила собака, и ты в дури секунды испугался. Все, в течение трех дней поменяется. Весь состав крови, запах тела, фото Но самое интересное, что мы видим по приборам, когда я час отработаю, или если часа не хватает, повторю 2-3 раза, и сниму этот стресс, в организме в течение трех дней происходит то же самое. И меняется этот состав крови в позитивную часть и так далее. То есть весь организм перестраивается в позитив, не надо ни уколом, ни лекарств. Понимаете, какая вещь? Но когда, имея этот инструмент, люди начали им пользоваться для того, чтобы наладить отношения в семье, это ничего не получалось. Я говорю, Александр ну вот стресс хорошо снял, а вот с мужем никак не могу. Я уж и так слова повторяла, и так. И я чувствую, что это не работает для отношений. И, и меня я занимался чем? Дыханием для детей. А тут меня затягивает совершенно другую тему. Я начинаю думать, как? По... Я чувствую, что ну, ну, я должен сделать. Если я то сделаю, я сделаю это. И я потихонечку под воздействием прочитанных книг, каких-то пришел к выводу, что можно сделать и такой инструмент, который называется пересмотр отношений. Что такое пересмотр отношений? Как только мы начинаем общаться, между нами возникает такой невидимый, незримый канал. Мы утром вышли на улицу, Пьяный лежит, о, такая рань уже нажался. он вам нужен был, не нужен, но вы так подумали, создали с ним энергетическую связь, туда потекла ваша энергия. И вот оказывается, все это можно очень легко убрать, потому что управляющей энергией является энергия мысли. То есть если создать инструмент, который с помощью мысли начнет управлять негативной энергией, то это можно так делают все шаманы, маги и так далее. Но они что делают? Они обращаются к чужому человеку, снимают негативную энергию, спрашивают на лес, на воду, маму земли, через свечку, через себя перерабатывают. А остатки остаются в поле, они катятся потом на людей, на внуков и так далее. Мне это шаманство не устраивало. Мне хотелось найти абсолютно новый метод. И новый метод оказался единственно правильным в том, что вы должны забрать свой нетик, который вы создали, а человеку напротив отдать его нетик. Очень страшно, когда вы кого-то не возненавидели, и эту ненависть брать на себя. Но сотни исследований, которые мы проделали в университете, показали, что как только вы забираете свою психическую энергию негативную на тело, тело в течение трех суток полностью преобразует ее в позитивную физическую. Таким образом, ваша душа становится чище, а тело здоровее. Это точно так же происходит, как при исповеди. И после исповеди тело становится здоровее, душа чище, потому что там искренне принимать Не потому что батюшка вам простил, что-то, он был тем стимулом. Так и здесь. Механизмы разные через слово, а тут через энергетику, но действие на, на, на нашу физику абсолютно одинаково. Это очень сильно очищает. Ну и когда появился второй инструмент, дальше поехало-пошло. Я начал делать такую школу. Первая школа была такая, дыхание жизни инструмент, терапия ключевых слов, срезание негативных программ и пересмотр отношений. Она была очень успешная. И первая же женщина, которая пришла ко мне на, на школу, экстрасенс, сказала, Станиславович, ой, у вас будет много разных программ, будет много разных инструментов. Я думаю, как? Я всю жизнь пробился, еле-еле три инструмента сделал. Как много? Вы знаете, сейчас 34 инструмента, множество программ, просто удивительных. Все это прекрасно работает. Вот сейчас я был на Бали, и там... У меня взяла интервью, есть такой канал Тайны жизни. Сейчас этот Тайны жизни эти вышли, и я смотрю там вот в тайной жизни там у вот, человек неделю назад 26 тысяч, четыре месяца назад просмотров 50 тысяч, а у меня за три дня уже 73 тысячи просмотров, и я вижу, как это людям интересно, и как это важно. Ну вот. Я нахвастался, рассказал, я ж петух, мне надо похвастать. Спасибо большое, Станислав Иванович. Я как раз вчера этот канал, вот ваше, ваше интервью «Тайной жизни» как раз сбросил канал ребятам перед тем, чтобы ну, напомнить. Мы это смотрели, еще когда вы там были на Бали, я смотрел ваше выступление. Оно еще было не обработано, такое может быть сырое, а потом его обрабатывали, оно выставлено. Действительно, это очень серьезный канал. У него очень много посещений, авторитетное такое издание, как говорится, да, там много, много новостей всяких, и ваше выступление там, конечно, я считаю, очень крутое. Я его несколько раз пересматривал, хотя, ну, как бы, знаешь все, но никогда не помешает. Все равно каждый раз ты замечаешь что-либо новое. Станислав Иванович, вот я сейчас слушал вас, я проходил обучение. Сейчас вернемся к «Деньги и успех». Мне хотелось бы, чтобы вы немножко об этом тренинге рассказали. И у нас сейчас есть курс дыхания жизни». И правильно ли я понимаю из того, что вы сказали, что человек, по сути, если ну, стресс управляет нами, ну, от этого берутся еще мысли. да? Мы можем испугаться, можем не испугаться. По сути, мы управляем. Но если, как вы сказали, стресс все-таки я пропустил, внимание уделил туда, испугался или отреагировал, запустил механизм воздействия совместного, да, то у меня даже может меняться вся моя жизнь. От состава крови и тому подобное. Клеточные да. обновления. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Же, вы вложили в психическую энергию и обеспечили этой программе, этому страху, жизнь. Вы понимаете, в чем суть? По и, сути, мы сами запускаем программу какую-либо невольно. Я вам сейчас расскажу, чтобы вы поняли, как это запускается. Вот Я вам просто, раз вы затронули тему деньги и успех, расскажу одну историю. Я безвиняюсь, что перебиваю, но не могу. Не Наоборот, убрать. нужно поговорим об этом. Деньги и успех. Вот. Это Женщина обратилась ко мне, которая с сплошных долгах уже дошла до того, что берет кредит в одном банке, отдает другому воронка непонятно где она закончится это бездонная яма куда нужно нужно отдавать деньги и э, что мы делаем и еще не зная откуда берутся ноги откуда растут ноги я первое говорю смотрите, вы когда каждый вечер ложитесь в постель вы думаете о чем блин как отдать деньги ну да стань слава мне уже этот долги я говорю, а что вы делаете при этом вы вкладываете это чувство и даете этому долгу жить еще более ярко. Давайте начнем разумно поступать. Давайте забирать оттуда всю психическую энергию посылать туда любовь. Она говорит, да, что туда поможет. Давайте попробуем. Мы начали работать, проработали некоторое время. И она раз открывает глаза, говорит, Светлана я вспомнил другое событие. То есть она выбрала оттуда психическую энергию. А психическая энергия – это, знаете, ну как деньги – вы можете вложить в успешное предприятия, а можете в убыточное. Если вы вложили в убыточное, то деньги прогорят, да? И вот тут весь, весь ну, как бы стресс и парадокс, и вся трагедия в том, что эти деньги уже не вернуть. Но психическую энергию, когда вы осознаете, что поступили не так, можно забрать в любое время, даже если вы ее в молодости куда-то откладываете. И вот мы начинаем забирать. Она вспоминает другое событие. Проработала много лет... Ну Вы как, знаете, как сегодня, на предприятии, вдруг ее сокращают, она уже не нужна. Как вы думаете, она переживала или нет? Ну, конечно. Ну, конечно, она вложила туда колоссальную энергию. Забираем оттуда энергию, посылаем в любовь. Отработала это и перенестилась чуть в предыдущее. А что в предыдущем? Рассвет, молодая, энергичная, вместе с мужем, ездили отдыхать, приезжает с моря, квартира взломана, ограблена. Как вы думаете, переживала? Переживала. Вкладываем туда энергию. Забираем, вспоминает следующее. смотрите как мы идем от отрабатывая эпизод за эпизодом, и идем в И доходим до того, что получила первую зарплату, купила новый новый кошелек. И то ли она не привыкла к кошельку, то ли у нее воровали. Ну, кошелька вместе с зарплатой не оказались. Вот забыла. Она уже непривычная. Как вы думаете, волновалась, вложила энергию, забрали. И вдруг... Мы доходим до того, почему я начал вам рассказывать, потому что я сам в шоке. Вот я никогда не ожидал. С чего же это началось? Маленькая девочка годика три идет в школу. Она живет с папой, с мамой в селе. До школы километра полтора, а на полпути магазин. Дочечка, ты в школу идешь? Да. Возьми рубчик, рубчик занеси тете Гали в магазин. А да, я ей их должна. Она говорит, хорошо, мама. А это еще в советское время, это очень давно. А девочки в лучшем случае давали 5 копеек на пончик или 10 копеек на пирожок. То есть рубль для нее это громадные деньги. Она взяла этот рубль, торжественно идет по улице, тут минут 5-10 до магазина, отдать тетя Гале. Но у самого магазина на колу припятая коза. И она пошла в сторону девочки, и же скучно, она вот, появилось развлечение. Девочка остановилась для того, чтобы коза, натянула веревку, она определит, сколько ей хватило, и чтобы ее обойти, но коза подошла вплотную и хватила веревку, выдернула из руки рубль и на глазах у девочки сожрала его. Я не знаю, что там происходило 4 часа в школе, но еще три часа после школы она боялась вернуться домой, она плакала, рыдала, уже пришла все, родители рассмеялись. Но что сделал ребенок? Ребенок неконтролируемо насыщает все события психической энергии, Поэтому в современной психологии говорят все проблемы родом из детства. И она с детства создала себе весь канал, который потом дополняла и к чему пришла. Но когда мы все это от начала до конца проработали, через 8 месяцев долгов не осталось и следа. Вы понимаете, я сам не понимаю, как это может быть-то. Но абсолютно ничего не осталось. То есть все, долги ушли. Вот такая да, дело. Да. Вот как вы хотите это, не отработав, получ... решить эту проблему своим умом? Не, никогда. Это энергия. Они, раб... Они намного сильнее работают. Получается, у нас в жизни есть очень много событий. Но если мы какие-либо события, максимально энергию выплескиваем, да, уделяем этому внимание то ли на испуге, то ли на чем-то... Да Господи, ну, Куда мы вложили, то мы и получим. Если бы мы вкладывали все время в радость, то была бы радостная жизнь. Нет, посмотрите, проанализируйте свою жизнь. Все люди, особенно неуспешные, они все время вкладывают только туда психическую энергию. То есть психическая энергия – это энергия сотворения. Куда вы вложили, то и будет ваша жизнь. Такая будет ваша жизнь. В общем… Вывод делаем на сегодня, уже полчаса мы проговорили, да? что безлогичный метод и дыхание жизни – эти те два инструмента, которые, применяя по 5, 10, 15 минут своей жизни, как, вот, как мы зубы чистим, как мы зарядку делаем, как мы завтракаем, всегда мы можем найти 5, 10, 15 минут или час для проработки негативных программ, то любому человеку возможно изменить, занимаясь только этим методом, уже возможно изменить что-либо в своей жизни, ну, что ему мешает продвигаться и жить правильно. Так? Я вам скажу: вот на ваши слова следующее: у меня дочка знает прекрасно дыхание жизни. Она вышла на методы. И я ее заставлял всегда работать только по 15 минут, вот больше не заставлял. И вот она мне вчера звонит, говорит, Александр, Ильич, то есть папа, я уже забыл, папа звонит, жен, то есть звон, женщина говорит, что работала по 15 минут, а сейчас работать стало по 30 дыханием это не страшно. Я говорю, не страшно, я-то давал минимум хотя бы 15, а 30 это еще лучше. Правда, я не знала. Ой, я буду по 30. Я говорю, ну работа, если тебе нравится. Но это уже выйти на сверхсостояние. А вот для того, чтобы выйти на прекрасное здоровье, причем это настолько существенно и важно. Вот э, я вам просто расскажу, допустим, э, э, Константин Павлович Бутейка это не мои исследования, это вот э, Константин, мой учитель, значит на базе Новосибирского академии городка, изучал э, вот, все, что касается дыхания, и у него были самые современные приборы, которые исследовали уровень CO2 венозной крови, и таким образом можно было определить но ну, Было понятно, что такие приборы в каждую аудиторию не притянешь, и он с помощью этих приборов разработал искусственный замер, так называемой контрольной паузы. То есть, если вы делаете вдох-выдох, закрываете нос и не дышите, то вы не дышите за счет того кислорода, который находится уже в тканях. И чем больше кислорода в тканях, тем дольше вы не дышите, тем вы здоровее. И вот э, норму, которую нужно показать в секундах, показывают новорожденные дети. Ребенок, когда рождается, у него контрольная пауза от 60 секунд до 5,5 минут, но ниже 60 не бывает. И когда Константин Павлович начал мерить все население, то оказалось в среднем, в среднем есть там и 10, и 3 у осматика. а вот в среднем от 15 до 30. Есть и 45 у кого-то, но в среднем получается 15-30. То есть все население Земли в 2-4 раза примороженное. Но это относительно самой низкой цифры, да, самой низкой цифры 60. И вот что происходит, когда вы, вообще механизм какой? Когда вы сильно начинаете что-то делать и потребляете много кислорода, то перерабатывает этот кислород, выбрасываете в венозный кровь очень много СО2. Наш инструмент, наш мозг все время считывает информацию в уровне СО2. Если уровень пошел выше, значит вы начали потреблять больше кислорода, и он подает команду на гладкую мускулатуру артерии, артерия расширяется и кровообращение улучшается. И вот смотрите, вы родились с цифрой 60, а сейчас вот померяйте, сколько у вас цифр. Ну, будет 15 или 30. Это всегда в 2-3 раза норма, ниже нормы. Да? Теперь, если вы займетесь по 15 минут и начнете медленно, медленно, медленно, и обязательно все выходят на цифру 60, и можно подняться до двух минут, то что вы делаете? Вы самым настоящим образом возвращаетесь в молодость. Еще то раз есть... можно? Я должен вдохнуть, выдохнуть закрыть нос, не дышать Гост, на выдохе, после на, выдоха, да? После выдоха. Включили секундомер, когда закрыли нос, сколько секунд не дышите. И надо продержать минимум 60, это здоровье Нет, нет, не минимум. Продышать, не, не дышать столько, сколько вы можете. Ми минимум 60 секунд, это норма. А у вас будет 15, 20, 10. Во сколько раз у вас ниже нормы, поднявшись на норму, вы станете во столько раз сильнее. В 2-4 раза, это гарантию дает. Ну, а кто вам сказал, что надо до 60, 60 – это минимальная норма. У меня сейчас минута 10 секунд. Поэтому, когда я был на Бали, мы ночью выехали в 2 часа ночи, подъехали к подножию вулкана, нам дали фонарики, и мы на высоту 1717 метров подняли за 2 часа. Я шел наравне со всеми. Вы представляете, там молодые, мне 75, а все молодые. И когда мы дошли, там такая 400 метров остается, очень шикарная площадка и очень хорошее место для отдыха. И все люди, 90% начали оставаться там. Все мне говорят, Саниславович, может вы здесь останетесь? Нет, говорю я пойду дальше. И когда мы поднялись на высоту 1717 метров, вот от этой площадки вот этот подъем был самый интересный. Все, что до этого, я ничего не помню, а что потом? Вот это было чудо, потому что там начиналось самое… То есть люди даже не поняли, чего они лишились. Вот люди, которые сегодня живут на контрольных паузах 15-30 секунд, они даже не понимают, как устроен мир и какие чувства можно. Вы гляните на деревья и видите, что деревья светятся, когда у вас цифра 60, потому что вы видите ихнюю ауру. Женщина, которая вышла на 60, приходит и говорит, «Сея я была на роднике, брал родниковую воду, родник поет, я говорю, да, я верю, я знаю». Вы понимаете, человек меняется. То есть люди все приморожены. Посмотрите, они ненормальные. У меня в школе, я занимался учениками, контрольная пауза 5 секунд. Что такое ученик может? Побежал на физкультуре упал и умер. Вот все, что он может. Да, мы не можем вернуться к прежней тяжелой работе с утра до ночи, которая была у человечества. Да? И поэтому мы обездвижились. Но коль мы обездвижились. Единственный способ вернуться к норме ⁇ это культура дыхания, вернуть себя к этой норме. Поэтому я считаю, что это очень важно. И хотя вот этот дыхание жизни рекомендовано, программе Дети Украины ⁇ и наш профессор пришел, это первый по Харьковскому мэру, а мэр говорит, сука, нам заплатите? Мы в шоке. Мы пришли отдать... Вы представляете? Сегодня Украина была бы другая. Она же вся больная. Вы посмотрите по телевизору, вы сразу поймете, что это больной народ. Поэтому... А не только Украина, скажем так. Это... Да, ну да, не только Украина. Все человечество. Вот. Поэтому э, я думаю, что если человек начнет выходить на 60-ку, то есть он станет нормальным, все на все, Если он уберет все-все стрессы, то это единственный путь почувствовать, что есть красивая жизнь, не все упирает. Я сегодня в интернете прочитал такую вещь: значит, индеец мужчина, индеец женщина. И от их него, как бы от их написано следующее: Мы не понимаем, что делают вокруг люди. Мы живем в горах, у нас есть растения все люди всю жизнь работают для того чтобы что-то приобрести потом всю жизнь за это за то есть там такой интересный материал а разговор о том что люди даже не чувствуют за это вот машиной которая крутит их деньги и так далее что можно как можно красиво быть я не против денег я сам мечтаю заработать очень большие деньги и и еще создать такие программы, чтобы всех людей, значит, преобразовывать. Уже не за их, не счет, а за свой счет. Но да. <с> можно при этом и самому становиться здоровым, красивым и счастливым. Никогда, никакие внешние условия не сделать вас счастливым. Счастье лежит вот тут внутри. Если вы наведете здесь порядок на уровне стресса, если вы здесь наведете... Такое состояние, что мощное кровообращение, которое будет приносить вам прекрасную память, прекрасную энергию, прекрасную потенцию, в 75 лет как, как в 16 лет. Вот это вот настоящая жизнь. Станислав Иванович, еще раз подведем итог. Если я научился дышать, и у меня есть этот диапазон, там, минута, да, то я реально начинаю видеть мир по-другому, по а здесь и деньги, и успех, и счастье, и любовь, и ну, все, что есть, все, что да, дано мы... человеку использовать в этой жизни. Что же он Самое интересное, по рождению? Да, самое интересное, Сережа, я прошу прощения, что когда ты вышел на 60, ты можешь бросить и не тренироваться 20 лет, и нифига не делать, и все время оставаться таким же счастливым. А когда ты состаришься чувствуешь, что что-то начинаешь терять, ты можешь подняться выше. Ты понимаешь, есть пути отступления. Вот у меня будет 90 лет, я буду не на 110 секунд, а я поднимусь на 3 минуты. Супер. А, Иванович. а, а так что, только таблетки пить, да? Вот по поводу, как раз, насчет таблеток. Станислава Иванович, еще несколько, некоторое время уделите, пожалуйста, вот капельному питанию. Как вы к нему пришли? Что, почему именно дикоросы, а не травы? Многие привыкли к травам, вот травы надо пить травы, там вытяжки с трав. Почему вот вы именно с дикоросами работаете? Что в этом? Вот, Немного капельного питания. Очень серьезный вопрос. Почему? Ну, очень просто. Все, смотрите, техника так развивается. Я помню, как еще лет 20-30 назад. В, одном, в Киеве стояла один, одна иномарка, и ее всю царапали гвоздями, все, вот она среди Жигулей, вот такая вот. А сейчас тысячи этих машин, никто на них не обращает внимания, никто их не трогает и так далее. Но эти машины выбрасывают очень много выхлопных газов. Вот эти выхлопные газы, они связывают микроэлементы в почве, мы это не видим, а ученые это хорошо знают. Да? И Бедные растения не могут впитать то, что есть в почве. И проблема, вот смотрите, на одной моей жизни, когда мне было 5 лет, и я съедал одну морковку, я получал сколько каротина, сколько веществ полезных, что для того, чтобы сегодня это получить, мне нужно съесть 30 морковок. Вы можете это представить? Ну, вот вы вдумаетесь только. То есть вроде бы все полно ровно, но наука говорит, что продукты пустые, них не хватает этих микроэлементов. И единственный, кто еще вот здесь остров такой, это лес. Поле открыто, мы с него выбираем, выбираем, растут ли там травы, на них влияют эти газы, все-все это очень все, то есть не, травы уже не способны справиться, а лес он защищает. Я вырос недалеко, вернее, я вот нахожусь в Луанской области недалеко от Северодонецка. В Северодонецк, рубежный, это два таких центра химических, там mm -hmm. азот. Тут был краситель, это заря. Это э, э, за 20-30 километров вот эти запахи уже слышишь. И я это хорошо помню еще с советского времени, да? а потом заходишь ты в лес на километр и чуть-чуть запах, а вот заходишь еще дальше, и все исчезает. Лес как бы себя держит. А потом посмотрите в лесу. Вот, вот э, выросла дикая груша, выросла дикая яблоня. Эти яблоньки, эти вот плоды, как деревянные. Их никто не ест. Они опадают. Опадают листья, все пригревает. Мало того, что лес не пускает сюда, вот, сам себя защищает. Он еще, еще с его почвы не вытягивает и не вытягивает бесконечно урожаями. Вот, все. То есть он, я когда э, в лесу решил набрать вот для своего парничка это удобрение, попалась такая ямка. И вы знаете, там вот коричневая такая масса листьев, перепревших за мной годы Как масло какое-то. То есть, все это остается в лесу. И вот я понял, что надо с этим работать. И когда мы начали исследовать, я был потрясен. Значит, такие значит, лесные дикоросы, как хвоя, это вообще бесподобные. А лесная груша, это просто очиститель... Наших суставов и так далее. И так далее. Цвет боярочника, настоящий хлеб для сердца, это у нас все вот здесь, я живу в Кремене, а тут называется и шутку называют Славяногорская Швейцария, потому что рядом в вот это вдоль Приденцове, тысячи гектаров леса, когда я пришел в лесничество, говорю: вот нам нужны молодые побеги лесной груши, мы будем так медленно по 15 сантиметров веточки отрезать, ничего страшного. Она говорит, не-не, вырезайте с корня они не нужны. Это декоросы, они нам мешают. А нет, мы говорю, вырезать не будем. Нам выгодно, чтобы она на сегодняшний еще больше веточек этих дала. Вот. То есть, слава богу, что у нас есть такой массив. Я вам скажу, что у нас тут 30 лесных озер, красивейших, некоторые глубиной до 12 метров. Я в молодости ездил на рыбалку на Дон, еду и по радио в машине слышу, что сегодня в Советском Союзе пойман самый самая крупная рыба, сон 92 килограмма, отдыхающая в городе Квеноменове на озере под песочным. Думаю, елки полки, ну, не было на дом ездить, а дома уловили такую рыбу. Вот. Поэтому вот это вот, вот, это вот азист э, жемчужина, тем более сейчас этих заводов и близко нету, и Северский Донец, где когда-то уже все погибало, сегодня уже осетровое начинает появляться, то есть возрождается все. Где изумительно, благодаря тому, что заныпала эта промышленность, изумительная сейчас среда, чистая прекрасные значит, леса шикарные, лесные озера красивые. И вот здесь у нас есть база такая. Без этой базы невозможно создавать этих лесных дикоросов. И они содержат такое богатство микроэлементов, Единственную траву я взял лицерну, потому что лицерна имеет корни до 40 метров в глубину. Можете представить? И она, то, что обычные растения в верхнем слое не могут взять, потому что там связаны вот этой почвы, она берет с глубины, она еще с дождями туда все питательные вещества уходят, в землю, она достает с глубины. И вот это единственная трава, которую мы используем. Просто вот. И в связи с этим вот получаются такие наборы, интересные, которые ну, настолько полезные. Таняслава, э -э. а вот можете, ну, продуктов я знаю, у нас несколько продуктов, вот сейчас обновили серию, вы дополнили формулы. Расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, ну, я, может быть, не прав и поправите по-другому, но я считаю, что, наверное, один из лучших продуктов это у вас солитрус, это, ну, как раньше назывался солитрус, да, это mm -hmm. лесная вытяжка лесной груши и э, сладкие слезки. Расскажите, почему вот у меня стоит баночка сладкие слезки, почему этот продукт должен быть? Что дает? Можно, можете и других, как вы считаете, что лучше? Хвойный экстрат или? Но я хотел бы об этих двух еще услышать. Тут, вот, кажется, знаете, что, вот, э, я вам хочу сказать, что вот, э, я-то не такой умный, как кажется. Я эту э, технологию позаимствовал, будучи студентом, ковырялся в библиотеке в Харьковской. В Харькове в советское время была лаборатория спортивной медицины, который возглавлял Евгений Гаврилович Бугулев. Это он придумал эту технологию работы с растениями. Он просто хотел создать искусственное мумиё. Фактически это и есть технология мумификации растений. Это искусственное мумиё из разного сырья. Но он делал из арчи, потому что он ездил на Памир и понял, что мумиё создается с арчи. И он сделал из арчи это мумиё, отослал его проводнику и говорит: "Тут, вот, Максимович, мне подарили мумие, а я сомневаюсь, говорят, что памирское, я сомневаюсь". И тот мужик через месяц даже раньше медленно почта шла, пишет ему: "Нет, нет, это это это, это настоящая памирская мумие. Только как оно у тебя появилось? Я только в одном распадке такое мумие я мог найти, но я тебе даже тебе даже не показывал это". И Изобретатель был в растерянности. Неужели ему так, так удалось? А больше нету арчи. И он решил сделать следующую партию из люцерны. Я так к чему говорю? Что после того, как он сделал промышленный образец из лицерны, его исследовали в Советском Союзе множество институтов. Достаточно сказать, платья люцерны, которую вы пьете и которую, к сожалению, в Советском Союзе значит, исследовали хорошо, но Производить потом после развала Советского Союза остались только в России. Я просто продублировал эту люцерну. По, по люцерне защищено 5 докторских, 36 кандидатских диссертаций. Вы можете представить? Короче, люцерна это и есть наше умие. Да, это мумие, фактически. Она также быстро заживляет раны, она срастается кости и так далее. Но и все остальные продукты это тоже мумие, только с, других, с другого сырья. То есть технология одна и та же. Что я с люцерной делаю, что с сосным. Но а, мне удалось сделать то, чего, чего, то есть а, после развала Советского Союза тот институт, который исследовал в России а, эту лицерну, вы, вы, вы сейчас можете взять набрать эраконт. Это экстракт растительный, кондиционный, это что наша лицерна. Вот, и вы увидите, что по нему очень много там, исследований, и его применяют во всем мире, но как лекарство. Я же подаю эту лицерну как продукты питания, потому что она настолько богата микроэлементами, и она не имеет степени передозировки. Вы можете выпить сразу весь пузыречек, и с вами ничего не произойдет. Ну, единственное, что если вы пили медленно, вы получили очень много бы пользы, а так вы его просто проводите через организм, и все. Я это к чему? Такие продукты, как лесная груша, как сладкие слезки, которые вы упомянули, эти продукты достойны нескольких диссертаций. Я в городе Фастове была женщина, ну это же все некогда было, да? и она узнала про нашу лесную грушу и начала применять его, ее для своих больных. И со всей Украины то оттуда баночку груши, то оттуда закрашивают. То... И мне не хватило смекалки поехать и расспросить, что же нас этой груш... Я понимаю, что она хорошо убирает соль, но она еще многое может. Она может многое то, чего я даже не знаю. То есть там лежат несколько диссертаций, надо исследовать. На этом просто надо большие деньги сегодня. Я в это не в состоянии. Вот. Но я могу очень хорошо рассказать о сладких слезках, потому что их хорошо исследовали в трусковцы, и в санатории. Что такое сладкие слезки? это сухофрукты и специи больше ничего нету. То есть никаких лекарственных трав то есть то, что вы ежедневно применяете в пищу но не в таком составе, как сладких слезок. Вот я вам приведу пример. Вы бананы когда-нибудь пробовали? Конечно. Мед <смех> едите иногда. Да. Но это не значит, что вы знаете самые лучшие средства от кашля. Если вы возьмете банан и столкете вилочкой его в пюрешку, добавите чайную ложку меда, столовую ложку меда, хорошо это перемешаете и зальете горячей водой, ну, градусов 70, Перемешаете все и горячим выпьете. Все, каша нет. Банан и мед. Я же говорю, я собрал несколько тысяч рецептов. Да? Вот. Так вот, в сладких слезках, в сукафруктах и специях лежит 9 кислот. 9 кислот. И когда вы понервничали, и ваш желудочный сок начинает хуже выделяться, только вы понервничали, конечно, можно нашими инструментами потом найти, срезать и так далее. Но вот первая помощь, что? Это сладкие слезки. И вы съели, то на эти кислоты сразу вырабатывается желудочный сок, и все восстанавливается. Вот чисто технически. Против лома нет приема, против 9 кислот нет приема. Все равно желудочный сок вырабатывается. Я бы не сделал этот продукт, если бы не побывал в гостях у академика Болотова. Он говорит, ребята, я вас... у нас было четыре академика, у него в гостях одна профессора и три академии. Я вас хочу угостить своей царской водкой. И достает красную, бутылку с красной жидкостью. Я думал, что это какая-то необычная водка. Ну, ладно, водка так водка. А что бы не выпить с Болотова? Он наливает. И мы подсокали, под тост сказали. И я как... Я чуть не умер. Это такая кислятина. А он смеется, говорит, там три вида кислоты. Но на эту кислоту вырабатывается такой желудочный сок. И он показывает, что даже отмороженные пальцы может восстанавливаться с помощью этих этого. А я знал об этом рецепте, где 9 кислот. Я его опять записал из, из того пути. Но я не решал, я не знал, как с этим пользоваться. А когда... Болотов-то рассказал, но ну, одно писать пить эту кислятина, а другое дело, есть продукт э, сладко-горький, очень напоминающий чаван праши, известный, но с какими возможностями? Только вы понервничали, вы сразу сделали. И что получается? Э, мощное выделение э, желудочного сока сразу делает кровь очень текучей сразу начинает устраняться, то есть прединсультное, прединфарктное состояние сразу убирают. Вы понервничали, и вы уже попали на крючочек прединсультного, прединфарктового состояния. Ложку съели, все, тут, тут же все это вы нейтрализовали. Видите, какая интересная вещь? А там только сухофрукты и специи, но там есть кислот. Но самое интересное, что если вы возьмете этот продукт на ночь, когда желудочный сок не вырабатывается, он не может вырабатываться то вся эта кислота впитывается в кровь, и тогда по крови идет, знаете, как ершик такой. Вот если после выстрела ружье чует, чистят, вот так этот ершик чистит сосуды, значит, когда вы его сидяете на ночь. И тогда идет мощнейшая чистка кривеносных сосудов. Это настолько важно и настолько здорово. Ну, тоже очень, очень здоровый продукт. Нем нельзя, невозможно нанести вред. Потому что это обычный сафагруп и спец. Вот. Единственное препятствие это перец там есть, но если у людей неприятности с желудком, но если перед этим выпить масло, допустим, растительного или оливкового, а потом съесть, то полностью желудок закрывается плюночкой масляной, и все равно он сработает позитивно, не влияя на, на гастрит. Это настолько мощный академический продукт, что если регулярно ним пользоваться, то человек просто преображается, у него уйдут головные боли, у него появится мощнейшая энергия, уходят все камни в почках. Самое удивительное, что нельзя, нет такого препарата, который бы помогал при камнях в почках и желтым, желчном. А исследования в исследованиях показали, что одна баночка сладких слезок убирает, по-моему, 4 грамма камня. Я уже не помню точно, надо посмотреть в записях. То есть работает и на почки, и на желчные. Это сами врачи говорят. Ну и вот Слава. он един, единственный выжил. Из серии вы, 10 продуктов было. Да, я вы, прямо, вы прямо вот возбудили такое желание. Не знаю, у ребят сейчас вот мы зададут пару вопросов, может быть, еще. Возбудили желание вот прям воспользоваться этим. И оно у меня есть. Мы уже приобретаем несколько раз. Прямо у нас в коллекции всегда. и ну, Используя капельное питание. И, как вы говорили, под язык. Я, я вот честно говорю, вот сейчас могу вот достать сумку. Я все время с собой вожу свои же продукты. Вот люцерну, вы говорите, самые лучшие какие? Для меня самые лучшие это люцерна. Почему? А, любое отравление это люцерна, а, любая ранка. Вот я был на рыбалке, и парень себе порезал руку. Я говорю, давай это, свежая это, рана. Я взял салфеточкой, промокнул кровь, тут же капнул люцерну и тут же бактерицидным пластырем. На следующий день говорю, давай поменяем. Он говорит, сын Славович, затихло все, домой да приедем дома потом. Но на дома на, дом на следующий день не было, мы еще на рыбалку остались. Я волнуюсь, через три дня приехали домой, давай, открой, я же чувствую, что надо это, с этим серьезно, открываем. Маленький шарик, уже и близко ничего нет. Понимаете, как она, она в 5-6, 8 раз, по-моему, заживляется быстрее рано. То в 5-6 раз кости срастаются быстрее. Вот вам люцерна. Слова. У меня женщина. Я одну, историю, одну историю. Секунду. Женщина работала в ухаживал ухаживала за пожилой женщиной. Ей дали отпуск. Приехала, у меня набрала и шелковицы. Два продукта, говорит, это мне как скорая помощь. Люцерное отравление, раны, ТТП, желудок, почки хорошо поддерживают, а шелковица температура, сахарный диабет и так далее. И она приехала домой, а та женщина лежит в больнице в реанимации. Ее разбил паралич. Ну и наши как? Вместо, чтобы лечиться самой, начала лечить своим продуктами. И она, люцерной шелковица, подняла полностью на ноги, и человек, возвратилась речь, движение, все. Вот так. Ой, огромное вам спасибо. Друзья, у нас несколько минут есть слова благодарности и вопросы Станиславу Ивановичу. Пожалуйста. Данислава, огромное спасибо. Мои родители пользуются вашей продукцией уже два года вообще здорово. А какой продукции? Вот шелковица, активатор воды сосновой. Они а -а -а. живут в Донецке, Донецкой области, город Макеевка. Вот а -а -а. там сейчас плохая водичка, поэтому без соснового активатора никак. Ну, <laughs> вот. да. а, грушу, да, грушу тоже, но мы много брали. Я уже сейчас и Давно не вспомню, было. сколько, да. Вот. И хочу сказать огромное спасибо. Единственное, что мама не меряла сахар, и надо колоть меньше инсулина, потому что сахар очень хорошо снижается вот, при, при этом всем. А, и... Вопрос по поджелудочной. Да, по поджелудочной железе. Что еще вот можно? Смотрите. Вот я у кого когда... часто... Я же не врач, я когда этот продукт... Я так очень осторожно и бережно и минимум назначаю. И врачи, которые начали исследовать, говорят, Саниславович, надо увеличить шелковицу в два раза. Изумительно хорошо. И также хорошо работает лицерна. Можно лицерну с шелковицей менять. И лицерна тоже имеет способность понизать сахар. Вот это вот очень смело и этот. И так как они не имеют степени передозировки, но нужно смотреть, а то у меня одна женщина так с что так понизила сахар, что пришла Спасибо большое Станиславович. Вот. А, вот вы сказали о хвое, мне говорит а, а, один одна женщина говорит, Стасанович, мои дети а, очень больны и недовольны, я говорю, чего? Да они идут в школу, я им все время капаю вот хвою, они рассасывают это. Ну и что? Ну говорю, что да, мы все вот ходим в школу, да, дети болеют, гриппом, да, а мы все время ходим в школу, ни разу сзади у не болели друзья еще еще вопрос, вопрос все гениальное да? просто да, да, да, да. это же надо спасибо вам большое доброго здоровья доброе здоровье я кстати считал, день у меня есть. и она пишет следующее: живая этика твары. Момент... Ну хвойные твари попробуй их сделать где-то найти а здесь по технологии сделан такая, ее там этой хвои хватит целый на месяц, Поэтому пейте хвойную воду, будете здоровы, жизнь радостная. Спасибо. Не Спасибо. Гульмира, говори. А вот у меня есть вопрос. По, вот когда мы себе делаем отработки, срез делаем, а может ли например мама сделать ребенку, для своего ребенка как бы сделать он маленький, если сам он не сможет этого сделать. Да, вот очень видно, что вы уже прошли базовые курсы, уже знаете инструменты, это приятно. Я вам хочу сказать следующее, что мама с ребенком на прямом канале. И сделать это очень-очень легко. Мне звонит женщина, которая живет в Адлии, русскоязычная, говорит, Станислав Ильич, у меня ребенку сейчас три с половиной года, когда было два с половиной года, он уже пытался развалить, а сейчас вообще молчит. Я говорю, как я, с... можно с ним поработать? Я говорю, давай поработаем с тобой, причем тут ребенок. Это твоя проблема. Он молчит, у него все хорошо, у тебя проблема, давай работать. Сделали поиск. И что она интересная? Они едут на машине впереди, мужа и она, а ребенок сзади кресле, знаете, пристегнутый ремешочками, да? И вдруг она что-то начала доказывать, горячо, громко ссориться с мужчиной, отвлекла его, и тут бабах и врезался куда-то. Но остались все живы, но стресс самый настоящий. И ребенок делает вывод – громко разговаривать опасно. Когда она срезала эту фразу, уже к вечеру он заговорил. Пришли гости, и он вдруг как выпил, она в шоке, как это может быть? Вот мама может отработать все, что угодно. Даже взрослый сын, и целый и тридцать можно работать. Возможности не неописуемые, метода, возможности просто. Я сейчас Иван уровень и сопровождаю людей, и я вижу, как люди открывают первую причину и просто иногда в шоке. Как же вот все просто, вот откуда берется? Можно задать вопрос? Да. У меня такой вопрос. Вот мы э, привыкли как бы ну, положительными аффирмациями да, оказывать воздействие, чтобы ну, убрать какую-то первопричину. А здесь вот я проработала, посмотрела ваши материалы и чтобы вот убрать вот эти срезы, нужно прорабатывать один-второй день негативными такими вот убеждениями. Вот, вот это я не поняла. И оно работает. То есть стресс уходит и приходит, ну, скажем так, вот такие положительные Тут эффекты. Я, вот я понял. Сумки. Все, вы просто не знаете точных данных научных. Смотрите, наука говорит следующее, что наш мозг очень оригинально относится к монотонности. А монотонность бывает двух порядков. Монотонность позитивная и монотонность негативно. Если вы начнете, как Луиза Хэй, позитивно повторять, я красивая, красивая, красиво, это будет вы становиться красивее. На этом построены все ее практики. Да? Но если у вас при этом лежит стресс, который через пять лет приведет к раку легких, сколько бы вы ни говорили, я здоровый, я здоровый, все равно рак легких будет. Поэтому, не отрицая то, что делать с позитивной стороны, нужно понимать, как же работать с негативной стороной? А с негативной стороной нужно работать таким образом. Нагружать мозг негативом до такой степени, чтобы он его снял. И он снимает. Я вам приведу такой пример. Вот две девочки влюблены в одного парня. И парень говорит одной девочке, «Катя, завтра идем в кино?» Катя радость, свет в шоке. Теперь я беру и вставляю обоих девочек повторять фразу. «Завтра идем в кино?» Катя расцветает, еще лучше становится, а Света убирает стресс и тоже начинает улыбаться. Ни одному человеку этот, этот метод вреда не принесет. Поэтому, если вы будете повторять фразу «у меня рак правой груди», у меня такой был случай. Женщина имела подругу, которой сделали операцию, удалили левую грудь. И она идет по городу, у нее заболела правая грудь. О чем она подумала? Нет, она была очень умная. Она говорит «так думать нельзя». Пришла ко мне, Станиславович, и рассказала. Я говорю, вот закрой глаза и внимательно слушай меня. Я тебе произвешу фразу, что с тобой произойдет. И я ей говорю, у меня рак правой груди, она же подскочила. Я говорю, ты видишь, ты очень грамотно все понимаешь, что нельзя так думать. Но мысль проскочила молниеносно, ты не заметила, как ты, ты заложила себе стресс. Теперь, давай теперь целый час будем повторять фразу. У меня рак правой Я, Станиславович, я говорю, ну я прошу. Потому что я тысячу раз это работаю. Я хорошо это вижу по приборам. Я это все знаю. На 50 минуте раз хохоталась и по сей день уже, наверное, забыла, что было, когда-то в милости. Вот так это работает. Поэтому надо четко понимать. Да, думаю, надо метод надо изучать. Для этого есть масса уроков, методичек. Метод надо да. изучать, погружаться. Да. Я, я же специально провел занятия по базовому уровню и провел его бесплатно, чтобы люди изучили инструменты. И когда вы знаете инструменты, с вами можно потом делать чудеса. Можно отработать любые деньги. Пойдут, любые. пойдут. Вот я вам привел пример. Ну как не отработал все это, начиная с детского эпизода, сказы, Как это можно рассчитывать, что у тебя появятся деньги, если там сплошные страхи, если там энергия, которая делает совершенно все по-другому? Танислав Иванович, у нас как бы заканчивается наше эфирное время. И я когда встречался с вами, вы мне как-то рассказывали про коктейль. Я знаю, что вы сказали, когда будем вместе встретимся, то я его должен сделать. Если у вас есть такое желание, а у нас есть просьба, вот утренний коктейль, расскажите все-таки вот рецепт. Ой, с удовольствием я расскажу, но вот я рассказывал это не один раз. И потом в одном баре таком, как ты, ну не, не это, а вот где вегетарианском баре, да, где не выпивают mm -hmm. но вот коктейли разные, соки, они сделают, Сенсланч, мы сделаем ваш коктейль. Я говорю, на чем? Вот там-то, там-то, э, давай, пробую, и не могу пить. Я говорю, ну, нет, все то же самое. Есть у вас эти компании? Есть. Вот я точно-точно расскажу, если вы сделаете без фантазии своих, точно то, что я предложу, вы получите то, что я потом имею. Значит, я беру обычное, ну, вот, к примеру, обычное яблоко, бананчик один и обыкновенно апельсинку. Ну, к примеру, вот то, что зимой можно. Летом это можно заменять любыми фруктами, которые у вас под, под рукой. Да? Очищаю, все измельчаю, бросаю в блендер вот такой видео. виде... Чашек такой, да, бросил этот блендер. Потом беру пучок петрушки и пучок укропа с грубыми стеблями, тоже бросаю туда. Тогда три детских человека очищаю. И одну чайную ложечку меда. Можно чуть больше, чуть меньше, как кому понравится сладость. Да? И вот это все заливаю водой на палец ниже до поверхности вот этого, вот этих вот этого содержания. Включаю блендер и сбиваю ровно одну минуту. Но перед тем, как включить блендер, еще делаю три нажатия бодрости, потому что там самое богатое количество микроэлементов собрано для питания. После этого сбивается в течение минуты, и там получается три порции коктейля. Три порции. Ну, почему три порции? Хватает одной порции, но... Мы так привыкли много есть, потому что мы перерабатываем много пищи, чтобы получить много микроэлементов. Что мы даже получим все богатство микроэлементов, хочется еще еще есть. И вот для того, чтобы себя немножечко остановить, я выпиваю сразу стакан коктейля. Второй стоит, и я подхожу несколько раз в течение часа. А третий выливаю бутылочку, до обеда тоже потихонечку выпиваю. Но это было поначалу. Потом, когда... Я уже пришел в эту норму, я выпил стакан, ну и три стакана раздал родственникам, два, два остальных стакана раздал родственник. И там все богатство. Во-первых, это очень вкусно. Если вы правильно подберете, это настолько вкусно. Там столько микроэлементов. Смотрите, все витамины, туда можно и э, вот, э, листья одуванчика, туда можно и крапиву, и чего угодно, и оно перевивается. Я вам просто показал самую грубую форму. Если вы хорошо-хорошо подберете, это должно быть, значит, в моих вещ, этих капельках там нету витамина, но там богатство микроэлементов. Если вы добавляете сюда свежую зелень, свежие фрукты и добавляете богатство микроэлементов, добавляете хорошую воду и все это взбиваете, ну, густая, очень вкусная такой напиток, мне просто ну это надо чтобы именно так как я как я привык делать вот, вот, вот такие вот тонкости но будем экспериментировать а какой водой холодной да. горячей нет холодной питьевой водой ну комнатной питьевой водой комнатной питьевой водой никакого кипячения еще представьте все живое Живые, живая зелень вот. Очень, вот э, я вам сейчас одну вещь расскажу, вы сейчас меня поймете, какое здесь громадное творчество лежит. Я читаю в одной газете, потому что я все время интересуюсь этими народными рецептами, как женщина, которая очень сильно болела и не могла никак вылечиться, приехала на дачу и начала делать то, что делает каждый день. Разные салаты из разных э, э, э, растений. Она там применяет и молодые листья, и вишни, и я. Ну, в общем, все, что может зелено, но к концу лета она полностью выздоровела. То есть, э, когда вы сделаете один салат и попробуете его слушать, во -во -во -во -во -во -во -во, вот то, что вы показываете. Попробуйте его съесть. И тут э, эти ча части этой травы, это общество. А когда вы все это взбиваете в блендере, это просто выпивается очень легко, если это вкусно, если там богатство, мне это богатство не принято, не только витамин, ты тысячу раз лучше. Спасибо. Вот вы Станислав правильно показали. Да, огромная благодарность вам за то, что вы уделили нам время, всколыхнули вот то знаете, понимание да, и желание, реально желание нырнуть в технологии, воспользоваться продуктами понимать, что капельное питание, утром запускать коктейль, бодрость. И самое главное, скорее всего, вот по дыханию. Я думаю, что все-таки дыхание это, наверное, ну, для жизни это одно из самых необходимых. Если у вас нет контрольной паузы 60, фактически вы больной человек. Все, разговор закончен. Вот в вот принципе подведем итог. Чувству? да? Надо правильно дышать. Спасибо большое. Да. Вдох-выдох, закройте носик, сколько секунд не дышите. И сразу понятно, во сколько раз можно почувствовать себя лучше. Все, что я сейчас делаю, как только нажму кнопку выключить, я беру секундомер. Рекомендую сделать Сережа, а вопрос, за сколько времени можно подняться до 60 секунд, если начально к примеру 20? Да, можно легко забраться за три месяца, но я был такой ленивый, что еле-еле залив за два года. То забыл, то бросил. Поэтому все зависит от человека. Вот я лично я видел, как за 2,5-3 два, за два месяца человек выходит на 60. -ку. Я это на, преподаю и людям видит. Но сам я очень тяжело. Я мне, так, кажется, что что, я мне кажется, что что такое минуту поддержать? Сейчас буду пробовать. Я в шоке буду, наверное, от своего результата. Не так просто. Но судя по тому, чтобы очень энергичный и веселый человек, у вас цифра должна быть очень высокая. У вас минимум 40. Я так на взлет. Понимаете? Попробую сейчас, попробую да. обязательно. Но можно иметь состояние еще в два-три раза сильнее и, и, и выше, понимаете? Сергей Иванович, это дыхание, я так понял, должно быть диахрамийное. Вы знаете, я даже не знаю, как я дышу. Я его не вижу, не слышу. Это все отпадает. Вот все эти вот рассказы. Когда вы выходите на высококонтрольную паузу очень интересный факт. Я очень много по селам ездил, преподавал дыхание жизни по методу бутейки. И вот пришла на занятие бабушке, которой 90 лет, можете представить. И сидит весь зал, мы делаем замер, вдох-выдох, и весь зал замеряет. И у, у кого-то 10 секунд, у кого 15, у кого 30, у бабушки 75 секунд. Вот говорю, А как? А она говорит, а я ничего не делаю, я только вот целый день на городе, там, она все время физически работает. Я говорю, а как вы спите? Такое, как обычно. Я говорю, а дыхание как? Она задумалась, говорит, да, а дыхание у меня такое, что зять каже дочке, а ну пойди подавись, что матери не слышно, что она там умерла. То есть у нее природное легкое дыхание, понимаете? И вот за счет поверхностного дыхания и постоянного труда она очень высокая пауза, и она прекрасно себя чувствует. Реально прям не хочется останавливать встречу. Да. Вам огромное спасибо за ваш труд, за ваши работы, и вот за ту любовь и нежность, которой вы это доносите до людей. Это сразу видно, что вы это прожили, вы это любите, поэтому вот... У вас особая система подачи информации, низкий вам поклон за ваши труды. Спасибо, И, знаете, вот, вот, честно признаюсь, людям. вот честно вам признаюсь, абсолютно это для меня не работа. Если бы этого не было, мне просто бы не зачем было жить. Поэтому это мое спасение, понимаете? Станислав просто... Иван Иванович, а вопрос а еще можно? можно? Да, да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у ребенка разрушение сустава коленного. Возможно, что-то изменить без операции. Значит, только э, мама или только сам ребенок может на это ответить. У нас есть инструменты, которые делают поиск. Когда мы видим, что является причиной, можно очень легко убрать. Пока абсолютно. Я же не, ничего вам не могу сказать. Я же не тот человек, который... Я снова... Понятно. Это... Благодарю вас за ответ. Мы в университете, и у нас были такие игры, например, тема «Бессонница». И мне говорят, Станислав покажите, как вашим методом работать с бессонницей. Я говорю, не знаю. Но если выйдет человек, у которого бессонница, мы можем узнать. Выходит женщина одна, мы делаем поиск, она видит следующее. В детстве она росла в семье пьяниц, папа и мама. И они допивались до такой ручки, что ребенку потом нечего было на утро покушать. И она приспособилась собирать бутылки пустые и потом задавать, чтобы купить хлеб и молока. Ну, и вот папа пьяный видит, что утреннее пиво уходит из подруг, на бутылке тоже мог бы сдать. И он начинает у ребенка пьяный, там плохо себя чувствует, забирать. И ребенок чувствует, что не может справиться, с отчаянием хватает нож для отца в грудь. А ребенок маленький, он единственное, что пробил рубашку чуть-чуть появилась на груди кровь. Но для нее это такой стресс, который через время создал бесотницу попробовать теперь ароматерапии, э, иглокалами, всякими снатольными решительными проблем Покуда мы это не убрали, и когда она сказала, что я спала как в детстве, вот, когда еще была маленькая, только как могла расспать, вот тогда я помню, вот, невозможно, э, я, я не знаю, как это делать, но когда человек есть, и он находит, я просто инструментами показываю, так он находит. Вот я вам еще один пример приведу, чтобы вы поняли, как работает метод, что от меня ничего ждать. Приходит человек и говорит, Санислав у меня такая серьезная работа в интернете, и все, все время связано с компьютером. Это для меня так важно, это так для меня важно. Но как только я сажусь за свой или за чужой компьютер, он тут же зависает. Я на него смотрю, я, что ему ответить. Я еле-еле включаю его, этот, инстру, этот компьютер, вот, чтобы с вами связаться. Вот. Мне 75 лет, я человек другого поколения. Я с ними пытаюсь освоить, уже осваиваю, но не дружу. Я думаю, он меня разыгрывает. Но я присмотрелся, нет, он на полном серьезе это говорит. У него это проблема. Я говорю, хорошо, давайте попробуем. У тебя полная растерянность. Шу... Давайте сделаем поиск. Мы делаем поиск. Он очень хорошо работает и говорит, я все понял. Я говорю, подожди, подожди, подожди, ты понял, но я же еще ничего не понял. Вы понимаете, я ничего еще не знаю. Говорит, я вам расскажу сейчас. Я увидел два эпизода. Первый эпизод, я молодой парень капитанской фуражки. У меня такое суденышко небольшой ботик называется. Это суденышко, где один член экипажа, он и матрос, он и капитан, он все делает. И он по Аральскому морю с одного порта в другой возит грузы. Его тут знает, его там знает, его все приветствуют, он на своем месте, ему так кайфовая жизнь, все отлично. Раз меняется кадр, он уже лет за 50 в старой потертой фражке ходит вокруг ботика, который лежит на боку и говорит, да, это мы зависли надолго, ревчу зависли. Так как, Стенисланович, Аральское море уже высохло? Человек уже отработал Аральское море? Нет. И тут мне доходит фраза, да, это мы зависли надолго, давай срезай. Срезал эту фразу, прошло три дня, приходит Александр Иванович. садился за свои, за чужие, компьютеры не зависают. Как я мог это решить, если бы он сам не увидел и не, не дал информацию? Это в него в душе лежит, и понимаете? Я ничего не знаю, я ничего не отвечу. Вы каждый становитесь себе специалистом. Я только показываю вам инструмент. Станислав Иванович, можно еще вопрос? Доброе утро всем. Доброе утро. Меня Наталья зовут. В общем, у меня тоже много таких, я поняла, вот проблем. да, Вечера ночью слушала, очень так вот внимательно и долго, да, чтобы разобраться в чем. И вот все-таки до конца не поняла про эти срезы. Можно как-то с вами связаться и вот проработать, потому что ну, много вопросов у меня, конечно, а есть. У вас на, на, на площадке есть это базовый уровень, по-моему, он доступный для всех, я не знаю. Доступный для всех, друзья, я понимаю вопросы, и их может быть много, но Станислав uh -huh. Иванович в беседе с нами вот проработал, сделал, это всегда был курс не онлайн, да, это был оффлайн, нужно было приезжать, нужно было оплачивать, и Станислав Иванович для нашего сообщества подарил базовый курс, где он сам сидит в течение часа вместе с нами, говорит, что делать, Нужно просто дома открыть компьютер, уделить часть времени. Очень каждое утро. хорошо. Спасибо большое. Это есть в базе данных, на вебинарных комнатах Станислава началось, и в метод базовый курс. Он бесплатно для всех, для бейсиков, для випов, абсолютно бесплатно. Дальше mm -hmm. уже другие курсы повышенные, но базовый курс ⁇ это старт, с которого можете начать. Хорошо, скажите, просто... а если потом возникнет необходимость телефона, то с вами можно будет связаться, да? Станислав Иванович ведет э, канал, есть канал, и в чате можно задать любые вопросы. Даже построить... Заходите, там, вы, наверное, будет вам ссылочка, да, и задаете любые вопросы, общаюсь и показываю. Все, поняла. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Всем крепкого здоровья. Можно? можно одно слово? Да, Наташа. Станислав Иванович, дорогой, здоровья вам. И хочется спасибо. так пожелать, такое спасибо сказать вашей мамочке за то, что такого сыночка миру подарила, скольким вы им помогли. Дай вам Бог здоровья. Я, я вам очень благодарен и хочу сказать следующее. Мама меня родила 31 мая 1945 -го года. Мама была человек, который восхищался каждым цветочком. Можете представить, когда она была беременна и 9 мая был День Победы, сколько восторга она мне передала. Спасибо ей, и вам спасибо, и вам. Да, всем, так всем. что вы правы. Спасибо вам большое, а, что, что вы это заметили. Сердечно благодарен за ваше здоровье. Спасибо Дай Бог. Вам, и вам здоровья. Благодарю жизни. Спасибо всем, от всей души благодарю вас. Очень приятно было с вами общаться. Дай Бог вам всем здоровья. Спасибо. Все, друзья, и до следующих встреч. Спасибо, Станислав Иванович. Спасибо, спасибо да, большое. Всего всего дает... Спасибо. Огромное спасибо организаторам, кто дарит такую спасибо возможность большое. быть счастливыми и здоровыми. Спасибо, Наташа. Всем, всем, друзья, спасибо. Пока. Спасибо большое.